Всем привет! Сегодня будем готовить просто маст have любого лета, это мороженое. И делать мы его будем из кокосового молока и фруктов. Для нашего мороженого нам понадобится банка кокосового молока 400 мл, 3 персика, 2 банана и грамм 500 ананаса. Бананы очищаем от кожуры, крупно нарезаем и замораживаем. В чашу блендера выливаем кокосовое молоко, добавляем очищенный банан, персики и ананас. И все это перемешиваем в однородную массу. Oh, oh, Получившуюся массу перекладываем в форму и убираем морозильную камеру. замечательное мороженое у нас получилось. По вкусу оно, конечно, отличается от привычного, но тем не менее оно очень вкусное и без сахара.